Всем привет, с вами Жека И сегодня мы будем сажать вот эти вот розы Это любимые розы моей мамы Они у нас росли во дворе Но поскольку мамы уже нет пару лет на этом свете Я здесь тоже не был Народ, Я взял вот такое ведро Вот гвоздем я проделал дырки Естественно ведро дырявое, не нужно Вон их нора Вон. если пошевелить, они... Начнут вылазить. Вот такие вот кусты розы. То, что я не успел выкопать вчера. Белые. Такие красавицы. Три. В том ролике я говорил, что и две, их три оказываются. Вот наши кусты с розами. Ассистента у меня нет, поэтому я снимаю все один. На селфи палке или как ее назвать. Штатив, штатив, вспомнил. Вот мы по кругу делаем как бы вороночку такую Утаскиваем. Вот видите да корни корни в порядке немножко конечно отрубила я корней но это не столь страшно идем ко мне в сад чтобы набрать камушки для розы это вот малина я недавно пересадил сейчас второй месяц лета ну думаю, что она приживется, потому что здесь росли цветы. Вот я набрал такую, видите, камушков. Думаю, нормально. И немного, и не то, что надо. Вот у меня жабы, видите, да? под шифером были. Не Вот они. Да, вот вам интересно было смотреть это видео? И вы не скажете в комментариях, то что я какой-то мучитель и погубил расти Хорошо там, где нас нету, верно? Давайте, пока. Всем привет.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 А, еще какие-то растут. А, то есть они уже как сорняк, а, уже пошли на огород, на дорожку, а, у ворот. То есть, растут где попало, разрослись. С одной стороны, это, конечно, очень здорово. То, что роза это всегда красиво, красивые бутоны. Можно срезать девушке, подарить маме. Но у меня, к сожалению, мамы нет. Поэтому эти розы, наверное, больше как память не останется. Я эти розы решил пересадить. Вот уже я пересадил, как вы видите, в горшок. Вчера я это сделал. Вроде бы они не... Болеют, но немножко, совсем не, не, не умерли, скажем так. Но, наверное, будет известно через недельку, что с ними будет. Если они засохнут, значит, я корни повредил или что-то. Я старался аккуратно все это дело выкапывать. Также по технологии всем известно, я закопал. Это я вам тоже покажу, чтобы вы, если захотите, тоже посадить у себя в горшке дома розы, знали, как это сделать. Вот, опять же, я всю жизнь увлекаюсь цветами, несмотря на то, что я мужчина. Многие скажут, мужик, и как так, любит цветы. А я в этом ничего плохого не вижу. У каждого свои визики, скажем так, свои болезни, да? помешательства. У меня, например, вот цветы. Сирень очень люблю, кусты сирени. Но вот мама моя очень роза любила. Я решил, что это живая память о моей маме. Вот, поэтому я решил их не выкорчевывать, не вопрагать сочек сорняк скажем так а пересадить то есть пересадить в горшки она это красивый горшок это я комнату поставлю зал вот эти вот в таком вот красивом на горшочке вот. еще нашел ведро то есть я ведро пересажу другие кусты может быть бочонок железный то что у меня было Потом со временем я докуплю что-то новое, какую-то тару красивую, чтобы пересадить. Пока что посадим так, как получится. То есть у меня особого выбора нет. И финансов особенно лишних нету много, чтобы сейчас бежать в магазин и покупать какой-то красивый горшок. Поэтому я решил пересадить то, что было под рукой. Было под рукой ржавое ведро и плюс еще бочонок. Железный тоже он не используется почти, лежит, ржавеет за двором. Ну что, народ, приступим к посадке вот этих вот красивых роз, вот этих вот красавиц. Вернее, здесь три красавицы, три розы я посадил вот такие, в такие горшок. Думаю, они не болеют, с ними все в порядке. Народ, я взял вот такое ведро, вот гвоздем я проделал дырки. Естественно, ведро дырявое, не нужного. Вот здесь, видите, вода пропускает воду, так бы я, наверное, его бы не расходовал на это дело. Проделал дырочки молоточком и гвоздиками, это чтобы вода стекала, когда застоя, чтобы воды не было. Вот все ржавое внутри, но в принципе цветку я думаю это не столь важно какое оно главное чтобы оно держало землю Вот вниз я камушки насыплю дренаж сверху земли растворчиком немного удобрю это все дело навоза у меня нет хотя я в деревне нахожусь но я никакую живность пока что не завел не обзавелся ничем может быть позже я и что-то заведу курей кроликов Пока что все с магазина купленная вся, хотел сказать, приправка, удобрение. Вот такие вот кусты розы, то, что я не успел выкопать вчера, вот такие вот колючие, даже в перчатках они колят руки все шипами. Давайте посчитаем, сколько кустиков осталось. Раз, два... 3-5 кустиков 4 5 5 кустиков думаю мы в две тары их осадим будет все красиво шоколадно вот, кстати тоже розы вот это все розы Малины. их тоже я буду по возможности осы летают блин я тоже буду их по возможности что-то с ними делать, но, наверное, большие кусты я не буду трогать, не буду ничего с ними делать, выкапывать их не буду, а маленькие я, наверное, выкопаю и пересажу в тару или так куда-нибудь во дворе, пока что теми займемся. Это все розы, вот это вот делаю, такие красавицы, три в том ролике я говорил, что их две, их три оказывалось. Вот. Эти уже отцвели, скажем так, их уже нет, обрезать надо. Это я тоже все делать не умею, буду учиться, может кто подскажет. Пишите в комментариях, как это правильно делать, хотя сейчас любую информацию можно на ютубе посмотреть. Вот у меня шмели обосновались, здесь у меня шмели, вон их не нора. Вон, если пошевелить, они начнут вылазить Я просто не знаю, шмели кусаются или нет Забыл в интернете посмотреть Если меня покусают, конечно, будет обидно Вот На свой страх и риск подхожу вам показать Даже стал Я думал, они как пчелы, как осы, у них ульи А у них, оказывается, норы Вот их сколько, видите, да? Много я потревожил их, видимо, их нору, немножко надкопал ее. Видите, да, их сколько шмелей. Я помню, маленький всегда, когда их ловил, на ниточку привязывал, и он не летал, как этот воздушный шарик, там, воздушный змей. Я сюда думал, что они в цветах живут. Они, оказываются в норах, целый рой. Вон у них там нора. Ладно, не буду я судьбу испытывать. Пойду-ка я подальше. Кстати, мой штатив стоит. Уже пару дней так сижу и наблюдаю, как они летают. И не могу подойти туда. Я даже думал малину посадить. Но ну, что-то мне не особо теперь хочется. Я посмотрел обзор на Ютубе. Блогер один рассказывает, что шмеля оказывается сильнее, чем пчелы. Жалят. Жало, они не оставляют, но вроде бы меня по пу пупу никто пока не укусил. Также этот блогер сказал, что они могут напасть только в двух случаях. Если вы схватить там шмеля, да, или же в гнездо залезть. То есть я, можно сказать, так гнездо потревожил. Даже был очень близко с их гнездом, с роем. Меня этот вроде бы не укусили, при том, как он объяснил, то, что у женского рода есть жало, у мужского нет. Значит, наверное, меня мужики облепили. А жалоб у них нет меня кусать, да, но ну, вы сами видели, сколько их было, как я от них бегал. Вот. Но я видел там крупная, наверное, самочка, матка, наверное, летает. И все-таки, наверное, я еще разок попробую подойти, на свой страх и риск, опять же.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 Я же фотограф еще. У меня есть вторая страничка ВКонтакте, и там мои работы есть. Под видео могу ссылочку вам оставить. Наверное, даже я ее оставлю. Добавляйтесь, в друзья. Также на других всевозможных сайтах мои работы лежат. Сайты для фотографов, если кто не знал. Ну что, ладно, хватит нам трепаться. Давайте приступим. Отступаем немножко. От стебля, чтобы не повредить корневую систему и стебель тоже берем земля здесь чернозем это не Москва, где глина одна здесь земля очень хорошая богатая так, вот мы по кругу делаем как бы вороночку такую надрезаем землю провод от микрофона не перерезать я бы мог в принципе так записывать без микрофона но я думаю качество звука тоже приятно когда все слышно так вот мы по кругу вскапываем как бы поддеваем почву чтобы не, не тронуть корни аккуратненько не торопимся никуда они никуда не убегут, они, эти розы, плотно корнями там сидят. И вот так потихоньку покорчевываем. Так, вот, один мне, одна, вернее, роза уже вышла. Так вот аккуратно, чтобы корни по минимуму повредить. Вот мы утаскиваем. Вот видите, да? Корни, корни в порядке. Немножко, конечно, отрубил я корни, но это не столь страшно. 100 роза я то же самое все делал, все те же все эти же манипуляции. Ничего смертельного не произошло. Мы откладываем в сторону. И берем следующие кусты. Так вот. Поддеваем. Глубоко она сидит, кстати. И не домашний цветок. Но мы его о домашнем. Мы его домашним сделаем, декоративным. Сам весь процесс я вам показывать не буду. Покажу только часть. Чтобы вы не ждали, пока я все выкопаю. Так, ну что, шмелей мы в покое оставили. Я... Идем ко мне в сад, чтобы набрать камушки для розы. Это вот малина я недавно пересадил, сейчас второй месяц лета, но думаю, что она приживется, потому что здесь росли цветы, никому не нужные, я ничего против цветов не имею, сами видите, розу пересаживаю, но здесь цветы такие, немножко как сорняк был, были, поэтому я решил засадить все малиной, это чудо-ягодой, я ее называю чудо ягода. Потому что с нее можно делать все и варенье, и компоты, и замораживать ее. Поэтому это моя любимая ягода. Но это сад, я вам уже показывал, рассказывал. Вот черешня у меня растет. А здесь у меня вишня. Все это я в предыдущем ролике вам рассказывал. Так я приехал в родительский дом, он так и называется. Родительский дом. Вот ведерко мое уже я поставил. Вот забор, здесь фундамент уже весь разрушается, камушки от него и не щебенка. А тут дорога, ну не то чтобы она много машин, но ездит проезжая дорога, поэтому как бы летит щебенка под забор. Вот мы эту щебенку будем набирать для пересадки нашей розы. Вот я переместился в место, где мы будем сажать наши розы. Вот, я набрал, как вы видите, камушков, думаю, нормально. И немного, и немало, то что надо. Вот земля, я уже для той посадки эту землю использовал. Здесь у меня виноградник. Вот такой вот у меня виноград, сейчас я вам покажу. Он уже скоро поспеет. Вот, такой вот виноград. Так вам показать вот тоже другой сорт это мама моя сажала поэтому не очень пока шарю буду учиться если также вы разбираетесь в этом хорошо пишите мне в комментариях я очень буду признателен вашим советам мне это думаю в жизни пригодится вот такой вот красавец виноград я его тоже показывал в предыдущем ролике такую вот. Думаю, он под венцо, под компотики. Кстати, народ, к моему удивлению, я теперь, наверное, снимаю передачу в мире животных. Вот у меня жабы, видите, да, под шифером были, у них норы. Вот они. Такая да, вот жаба. Комара. Он ползал, Сползал. Такая вот такая жабка, и даже две будут. Ну что, народ, приступим к посадке наших роз. Вот, ядро, там камушки, все видите. Сейчас мы в Здесь я уже землю брал, сажал те розы. Такой здесь чернозем, Воронеже земля богатая. Все у ней растет. Что не воткнешь, все вырастает. Так, берем земельку и вот сюда. Это клубника, кстати, и сорняк клубника. Это горох и провода мои, которые мешаются. Берем вот так вот ее. Блин, провода, конечно, все портят. Ну что ради вас не сделаешь? Так вот. Так, сжигаю, ее? таки мы лишний мусор из ведра. Чесночком запахло, тут чеснок тоже сажали. И все растет, как я говорю, не то что в Москве, я сам просто в Москве жил до этого, одна глина. Даже у кого дач, в глине все выращивают, здесь видите, какая земля Черная, черная, чернозем Там что-то сосед взрывается, кричит на кого-то Крышу делают себе рабочих. Так Вот так вот мы насыпали Лопату мы сюда воткнем Вот так вот насыпали, да? Нам даже немножко уберем земли Вот так вот мусор весь тоже так, берем наши розы где они вот они, да они уже начинают вон, листья уже вянуть потому что без влаги, видите, да я сразу воткнул а эти в процессе съемки они много земли в процессе съемки они подвяли то, что все долго не быстро я прям, как этот, как крот, да, так? Раз. Раз. Так, вот уже вот так вот их. Надеюсь, они оклемаются, если их водичкой полить. Надеюсь, конечно, не знаю. Но у тебя точно выжил. А эти не знаю. Так вот засыпаем, аккуратненько все делаем. Не до этого московской жизни жил. И приезжал к бабушке на лето сюда, бабушки тоже уже давно нет живых Теперь хозяин-барин здесь Но лучше бы, не знаю, кто-то мне помогал, потому что одному очень тяжело все в порядок приводить Так, берем Блин, жалко, конечно, видите, они уже подвяли ну, думаю если водой водичкой полить то они напьются и придут в норму потом их можно пересадить главное сейчас быстрее это сделать весь процесс Всю съемку они не дотерпели не выдержали нежные же розы, они нежные хоть и шипами. Так. конечно, осенью пересаживают. У меня скоро уезжаю работать на завод. Поэтому в Москву скорее всего. Поэтому мне некогда будет этим заниматься. Ты и наверное, через пару месяцев здесь. Поэтому соседи все на соседей оставляю. Они... За домом они присмотрят, а сажать ничего не будут. Так вот сажаем. Уже посадили. Осталось только полить. Сейчас я отключусь, схожу за водой. Так как ту воду я всю пролил, здесь ее мало было, тут надо хотя бы литр воды, сейчас я схожу за водой и снова буду с вами. Ну вот народ, я исходил за водой, наверное мой канал надо было назвать жизнь в деревне, Но такой канал уже есть, поэтому будем просто называться Жека. Так, вот поливаем здесь вода с колоночки проточная не знаю какая она родниковая но накипи очень с ней много наверное не родниковая а может я что-то не понимаю тоже пишите в комментариях почему много накипи в воде хотя она с колонки идет со скважины вот. поливаем в доме воды кстати в доме вода есть но зимой труба перемерзла и лопнула. То есть надо трубы менять, поэтому я хожу к колонке. Хотя, в принципе, после Москвы, после теплой ванны, после крана гуси орут. Или утки, кто это. Надеюсь, вы меня слышите. Вот, действительно, деревенское видео. А, так, на чем я остановился? То, что после этих всех удобств даже приятно сходить к колонке. То, что это нисколько не тяжело, а наоборот, зарядка. А так с кровати спрыгиваешь сразу ванна ванну, туалет, а здесь, здесь конечно все иначе. Ну вот мы их полили, да? они такие уже полуметлые, наши розы, поставлю их наверное на веранду, тенек вам спасибо за просмотр. Опять же, пишите комментарии. Наверняка многие напишут то, что я зря их летом пересаживаю там в жару, да. Вот. Но опять же повторюсь, я уезжаю, поэтому у меня такой возможности не скоро будет. Вот это вам народ для сравнения. Поза, которые я сажал вчера, которые за ночь в себя успели прийти, отпились водичкой, видите, да? Чтобы не говорил никто, что я живодер, мучитель, то, что я погубил растения. Вот видите какие листья, а вот эта роза, которую я сегодня, я думаю за ночь, надеюсь, я буду молить, чтобы за ночь она отошла, потому что это память о маме и очень хотелось бы наслаждаться. Эти стояли в комнате розы, аромат от них, даже еще бутонов нету, а от листвы пахнет, очень пахнут я их подрезал сверху и они стали благолухать на всю на весь дом это уже не квартира а дом так а вот видите эти неживые полумертвые но думаю они отопьются водицы за ночь мы будем молиться чтобы они когда они начнут цвести я обязательно сниму видео и выложу для вас единственное что нужно с поилкой решить что-то мне Вот смотрю всякие обзоры потом вам покажу если у меня получится чтобы если я уезжаю на месяц на два на работу да, чтобы у меня растения подпитывались водой так поливать их некому надеюсь вам интересно было смотреть это видео и вы не скажете в комментариях то что я какой-то мучитель и погубил растение я его не погубил просто оно испытывает стресс и ему за ночь нужно отойти Корешкам попить воды. Ставьте лайки, комментарии, подписывайтесь на мой канал на Ютубе. Также есть ВКонтакте, ссылочка под видео будет внизу. Да и много где есть. Вот. Хорошо там, где нас нету. Верно? Давайте, пока.